Всем привет дорогие друзья, с вами как и обычно Белыч и сегодня мы поговорим о сборке неигрового компьютера для одного из моих подписчиков за 80 тысяч рублей. Сразу хочу сделать небольшой дисклеймер, что видео не представляет собой инструкцию как собирать и что куда подключать, если вы не знаете, то такие инструкции уже есть на канале, ну а сборка всех компьютеров процесс плюс-минус однотипный и нет смысла показывать это по 10 раз. Данное же видео представляет собой описание конкретной задачи и пути решения ее в рамках того бюджета, который имеется и тех комплектующих, что сейчас есть на рынке. С описанием причин, почему покупалось то, они. на annoying Итак, обратился ко мне человек с просьбой сделать ему машину для работы Не для игр У человека разные направления Он описывал, что могут быть одновременно открытые видео и фоторедакторы Видимо, весь перечень продукции DAP а Виртуальные машины, офисные программы и сразу несколько браузеров Возможно, человек создает сайты и проверяет их на кросс-браузерность Ну или что-то подобное Все это действо на двух Full HD мониторах В общем, ворах рабочих задач И вот по такие рабочие задачи создавался данный ПК, чтобы все было быстро и не тупило. Я сразу скажу, что это очень похоже на то, как работаю я, да и думаю, как работают многие фрилансеры, когда у тебя открыто черт знает что в большом количестве. Поэтому ПК подбирался в целом согласно моим представлениям о рабочих компьютерах. В качестве основы был выбран процессор Ryzen 2700, как достаточно доступный и дешевый. Цена его всего порядка 11-12 тысяч рублей. При этом в профессиональных задачах он может с лихвой соперничать с какими-нибудь 12 поточным Intel типа 8700K или 10600K. При этом ценник в 2, а то и в 3 раза ниже. Процессор брался без индекса X, ибо X-овый стоит на 2-2,5 тысячи дороже. Да, разница между ними есть по производству производительности, но только в стоковой работе. Там при задействовании более чем четырех потоков разница будет где-то в 500-600 мегагерц. В случае же разгона, на тут планировался разгон 2700 обычно берет где-то 4,41 по всем ядрам, 2700x в лучшем случае где-то 4,2-4,3. Разница сокращается где-то до 200, но ну максимум 300 мегагерц и становится не столь критичной. Во всяком случае она не стоит 2500, надо понимать, что при нынешних курсах бюджет хоть и достаточно большой, но не резиновый. В качестве материнской платы была взята одна из лучших плат на B450, это MSI Gaming Plus Max. К сожалению, Томагавк сейчас сняли производство, иначе бы взял его. Почему не X570, спросят некоторые, из-за цены. Платы по начинке лучше, чем платы на B450, стоят где-то от 17 тысяч выше. Почему не B550, спросят многие, но ну, причины h 4. Во-первых, когда все это дело собиралось и заказывалось, в магазинах был еще очень-очень скудный выбор. Платы от многих вендоров еще просто не добрались до прилавков магазинов. Во-вторых, инфы по питанию материнских плат, по нагреву VRM, а также их по реальному применению, было по нуля. Да и сейчас ситуация не лучше. Все пока что в процессе теста плат, мне самому только на днях пришла B550 Steel Legend это срока и пока не проверю, советовать вам не могу. Какие в них есть косяки покажет только время и я не советую вам проверять все это дело на себе, оставьте это профессионалом, короче идиотом как я в третьих хорошая плата на B550 с питальником лучше чем у B450 будет стоить где-то от 12 и выше более дешевые 550 те же яйца что и B450 только в профиль по поводу питания материнских плат можете посмотреть одно из моих видео я там подробно о нем рассказывал подробно рассказывал чем отличаются материнские платы и что чипсет не является тут основополагающим ну и последняя наверное, причина она заключается в том что преимуществ сам чипсет B550 на данный момент не несет. PCI Express 4.0 не нужен ни для видеокарт, даже будь это игровой ПК, ни для SSD-накопителей, ибо накопителей, которые реально могут работать на таких скоростях, пока что можно сказать нет. Единственное, что есть на рынке, это SSD на базе контроллера FISAN E16, которые могут выдавать такие скорости, но только в бенчмарках. В реальных задачах и нагрузках, при реальной глубине очереди и реальных размерах блоков, они, как показывают тесты, вовсе не нуждаются в пися Express 4.0. То есть он им нафиг не нужен и пропускной способности PCIe 3.0 им более чем достаточно. Ну да ладно, с материнской платой определились. В качестве SSD накопителя использовался ADATA SX6000 Lite на 512 ГБ. Это один из самых бюджетных NVMe накопителей со стоимостью эквивалентной обычным SATA SSD. А вот скорости хоть и не выдающиеся, но все же в разы выше, чем уже упомянутых SATA. Именно этим он в во многом и подкупает. Есть у него в комплекте также алюминиевая теплосъемная пластина, но с учетом невысоких скоростей, невысокого нагрева и расположения в продуваемом месте под кулером, она ему де-факто не нужна, лишь для равномерного распределения тепла от всех элементов. Поэтому данная пластина это скорее элемент декора. Да, мне тоже бы хотелось бы поставить данную сборку Samsung или VD черный, которые несколько более скоростные, несколько более качественные, но надо понимать, что стоит они в полтора, а то и два раза дороже. Наш бюджет, опять-таки, повторюсь, не резиновый. Что касается памяти, то была установлена G-Skill Aegis 2 по 16 на 3200 МГц с таймингами 16, 18, 18, 36 Насчет объема я могу сказать на собственном примере, что при активной работе многие программы съедают по 10-15 ГБ каждое Поэтому для работы 32 ГБ это абсолютно немного, в отличие от игр Плюсов же у данной памяти 3 это хорошая совместимость с райзенами, даже при условии того, что ее часто не найти в листах совместимости материнских плат, дешевизна, ибо на нее почти везде низкая цена или есть какие-то скидки и акции, ну и чипы Samsung бедай Не Нет тут конечно не отборные бедай, как на памяти 3200 C14, которая стоит где-то в 2-3 раза дороже, а второсортные. Биннинг чипов, то бишь по-человечески сортировку на первоклассные не очень, никто не отменял. Но для наших целей поставить, чуть поправить тайминги и забыть, она вполне подходит. В качестве кулера для процессора использовался ThermalRite матча ревизии C. Ревизия C отличается тем, что не закрывает слоты памяти, как это было в ряде случаев с ревизией B. Однако часть недостатка все же осталась, а именно проблема с основанием. Оно тут, как и у всех термалрайт матча, немного гнутое. Для Intel это было бы критично, ибо у него крышка плюс-минус идеально плоская. Но с учетом того, что крышка райзена сама по себе вогнута вовнутрь, то можно сказать, что они нашли друг друга, как Пестик и Тычинка. В любом случае, даже при условии кривой подошвы, за 4500 это отличный выбор, ибо стопроцентная совместимость с памятью, держит разгон даже достаточно горячих процессоров и стоит дешево. Да, есть кулера типа Noctua D15, Sky Smoogin или Dark Rock Pro 4, но они стоят где-то в полтора, то и два раза дороже. Все вот эти вот возгласы, а почему не что-то попроще, типа Gammax 4, 300 Друзья, возьмите Гамакс и попробуйте на нем поразгонять среднестатистические 2700 с нормальным тестированием Линксом Prime95 или Аидой в конце. Очень сильно удивитесь температурам. Особенно сейчас во время жары. Ну да ладно, собиралось все это дело в рамках корпуса Fractal Design Focus G. Это бюджетный кейс со стоимостью где-то в районе 4500 тысяч рублей. Это конечно не Mesh FIC, который вы видели у меня на обзоре. Тот конечно поинтереснее будет, но данный корпус, в принципе, имеет схожую концепцию, я бы сказал так, достаточно продуваемый, достаточно удобный, он имеет два предустановленных спереди вентилятора, поэтому лучше докупить третий самостоятельно и поставить на выдув, как мы, собственно, и сделали. Помимо SSD поставили также жесткий wd на 2 терабайта под файлы. Обычно их используют для NAS-систем. Данный жесткий диск не очень быстрый, но зато действительно надежный. Ну и впереди DVD-привод. Для этих целей корпус подходит как никогда лучше. Хотя я лично не считаю DVD-приводы необходимостью сейчас и пользуюсь ими в лучшем случае пару раз в год. Но желание клиента закон. Запитывались компоненты блоком питания Flower Lidex Silver на 550 Вт. С учетом того, что максимальное потребление данного ПК будет в районе 350 Вт даже с разгоном, то запас 200 ватт нас полностью устраивает как под апгрейд, так и чтобы блок не был 100% нагрузки, а значит вентиляторы не шумели. Почему-то многие при сборке забывают, что надо оставлять запас хотя бы в 20% от мощности блока питания, чтобы не иметь подобных проблем. И жалуются, что вот, мол, блок питания очень шумный. С чего бы ему таким не быть, если он работает на пределе, нагревается и вентиляторы вынуждены крутить на полную, то есть где-то 1600, 1800, 1800 оборотов в минуту на таких скоростях бесшумными они быть просто не могут данный блок питания к слову имеет 140 миллиметровый вентилятор полностью модульные кабели и также переключение режима вентилятора с полупассивного на активный режим также как это реализовано и у сисоников ну и напоследок в нашей сборке ставим видеокарту, тут использовалась 1660 Super, по производительности она в принципе равноценная карте 1070-1070 Ti, и с учетом работы в видеоредакторах и необходимости обслуживать сразу два монитора, ее никак нельзя назвать ни избыточной, ни недостаточной в рамках данной сборки. Что же касается нашего ПК, то остается лишь упаковать кабели и установить боковые стенки. По итогу после сборки памяти были подредактированы вторичные тайминги и чуть-чуть первичные, взять на ней частоту больше на данной материнской плате к сожалению не представлялось возможным, как и существенно занизить основные тайминги, повторюсь это не чипы Samsung на 3200 c14, это несколько более дешевая версия, но даже при этом рост скоростей на лицо. У все ядра были залочены на частоте 4 ГГц с напряжением 1.325. Для 2700 без индекса X это вполне себе хороший результат. Все дело тестировалось программами LineX 1 час 25 прогонов, объем задачи 8 гигабайт, TM5 plus Musconfig порядка 30 минут, Carhurram тест 2 часа, комплексный тест Realbench 1 час, но ну и затем 2 часика гоняло AIDA. При температуре в комнате в 27-28 градусов, то бишь летняя жара, прост не превысил отметку в 90 градусов. Надо понимать, что в реальных задачах таких температур не будет и подавно, но на Наша задача проверить самые худшие варианты работы и самые худшие сценарии. Ну и напоследок гонялся меховой бублик, чтобы проверить нашу видеокарту. Вот как-то так. Итого порядка 7 часов финальных тестов на стабильной системы. Ну а на этом у меня все друзья, я описал что было взято и описал почему и зачем, но если что-то из компонентов данного ПК было вам интересно, то ссылку на них я оставлю в описании. Все ссылки будут в крупном отечественном магазине Ситилинк, который имеет филиалы во многих городах нашей необъятной страны, там достаточно низкие цены, обычно ребята следят за наличием товара, то есть редко бывают проблемы с отсутствием товара физически и наличием его на сайте. Для пересорт на компоненты которых не будет в сетилинке я оставлю ссылки на их можно сказать альтернативы или их аналоги. Так что загляните, сравните цены, но если что-то понравится, то приобретайте. Но ну, а компьютер был утрамбован внутрь пены, ибо поверьте, горький опыт учит что так надо и отправлен в Новосибирск. Вот как-то так. Но ну, а если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал и жмите конечно же на колокольчик, чтобы не пропустить новые выходящие. Видео. Всем еще раз спасибо, с вами как всегда был Белыч, всем удачи и до новых встреч!